Работа со студией Production Line вызвала у меня исключительно положительные впечатления. В процессе совместной работы ребята показали себя с профессиональной стороны. Терпение сотрудников и их профессионализм позволили достичь стопроцентного результата, который меня удовлетворил. На выбор студии Production Line повлияли рекомендации, а также интересные ролики – Портфолио на их сайте. С удовольствием порекомендую студию Production Line своим друзьям, коллегам и партнерам. В наше время не часто встречаются люди, умеющие выполнить свою работу профессионально, быстро, качественно и без каких-либо проволочек.